Мы хотели вас с этим поздравить, поблагодарить вас за вашу работу, за ваш такой вклад. Я бы сказала, неоценимый вклад в то дело, которым мы с вами вместе все занимаемся. И мы на самом деле очень рады работать с компанией «Imaging People». И, и, и Виктор Михайлович об этом все время говорит, и вот на видеообращении он об этом сказал. Почему? Потому что компания работает очень активно, и компания работает с продуктом, который немножечко переворачивает общепринятое понимание э, людей о том, ну вообще как э, нужно реабилитировать организм, потому что все немножко привыкли все равно к средствам, которые э, как бы лечат там, или быстро восстанавливают, или еще что-то, то есть все ждут быстрого эффекта. А компания очень терпелива, трудно. Вот уже пять лет мы у нас маленький юбилей, пять лет мы находимся в таком очень тесном сотрудничестве между наукой, производством и продвижением, да, в таком тройственном союзе, который позволяет, как вот такое количество людей, такое количество уже вас, благодарных клиентов, потребителей, партнеров, вот, большое количество людей заинтересоваться той самой продукцией, которая немножечко выходит из общепринятого понимания вообще такого рода продукции. И в данном случае сегодня мы с вами поговорим о новинках компании, mm. о новых средствах. Немножечко скажу два слова о том, что как это вообще появилась, идея создания такого, таких новинок, мыломующих косметологических средств по уходу, средства гигиены, по уходу за телом, лицом, волосами, То есть... Целая линия косметологических средств и э, гигиенических средств. Вы знаете, что мы как компания-производитель работаем уже с Виктором Михайловичем Иушиным очень давно, более 10 лет. И, конечно же, на полках в лаборатории нашей да, Виктор Михайлович со всех сторон всегда пытается воздействовать на организм, чтобы включить его мощности, все ресурсы и добиться вот этого самовосстановления и саморегенерации. Я бы сказал, во многих сферах жизни, производства, то есть множество наработок существует уже на данный момент. Да, и одну из вот таких наработок мы взяли по предложению компании Magic People, так как эта компания, вот руководство компании мне очень нравится, они всегда ищут продукт, который немножко выходит за рамки. И они нашли продукцию в виде вот, э, гигиенических средств, которые тоже сделаны э, натураль, из натуральных компонентов, как Виктор Михайлович называет это низкоэнтропийных компонентов. То есть э, как бы они все равно содержат энтропию, но они уже низкоэнтропийные. И поэтому то, сейчас раз, Артур э, расскажет более подробно о том, что получилось. Я для начала просто скажу о том, что когда соединили две технологии, да, получилось то, что получилось. Но вот эту Технологию, которую мы доработали для компании, которая и продукцией, и производством продукции из натуральных компонентов, да, мы сошли с ними в этой идее, что воздействовать нужно не только через внутренние как бы, ресурсы организма, но и внешние. И поэтому я сейчас хочу предоставить слово Артуру, потому что дораб уже дорабатывали э, то, что начал Виктор Михайлович очень давно, вот э, лет восемь назад, мы э, делали косметику, правда, мы тогда работали работали с болгарской компанией, мы делали косметику для лица, соединяли эти компоненты. И наработки, идеи у нас э, были и есть. Но вот уже сегодня для компании, полтора года назад, мы стали разрабатывать, вернее, дорабатывать этот композит уже с учетом нынешних условий и природных. И, и уже наших достижений в вот, производстве продукции для компании «Модерпитов». Да, и благодаря этому появилась вот новая линейка продукции. Я хочу, чтобы... Рассказал об этом, об этом уникальном композите, который получился у Виктора а, Михайловича. Я сначала хотел бы сказать, что э, наша жизнь состоит не только из, из влияния на нас окружающей среды, не только из того, что мы едим, но также как мы ухаживаем за своим организмом. То есть зависит от различных гигиенических средств, которыми каждый день мы пользуемся. То есть э, мало кто задумывается о том, что от качества даже с того же самого мыла которым мы умываемся шампуня зубной пасты например но ну, будет зависеть uh, то состояние там, ротовой полости нашей кожи волос которая тоже является частью здоровья то есть uh, естественно что человек будет испытывать определенный дискомфорт если у него будет не все в порядке с кожей вот и поэтому мы вообще изначально вот, уже самый грилл 8 лет назад задумывались как можно uh, в комплексе подойти к здоровью человека то есть как улучшить качество жизни человека, не только его внутренней среды, но также ну, внешних и то косметических компонентов. И вот взяли старую технологию, доработали, улучшили, совершенствовали. И вот продукция, которая получилась, она уникальна не только тем, что в ней используются только натуральные компоненты. И она сама по себе является очень низкой низкоэнтропийной. Но при этом э, в ней используется, то есть вся продукция эта производится на специальном биокомпозите, который разработал Виктор Михайлович Нюшин э, и который мы еще планируем дальше усовершенствовать. То есть, что он из себя представляет? Если вы помните наши прошлые лекции, когда я рассказывал про нашу продукцию, такую как Water for Life, э, я говорил о том, что то есть гидроплазма в чистом виде чтобы работала, ей нужны дополнительные компоненты. Поэтому э, она всегда содержится в определенном композите. То есть э, нужно, чтобы была вода структурированная определенным образом, содержащая в себе определенную информацию, чтобы э, воздействовать специфическим образом на те клетки и структуры, а также целую систему органов, ну, для которых она разработана. И также в, ней, в этом биокомпозите содержатся биофлавоноиды. Есть, ну, специальная молекула, которая позволяет все это вместе работать. То есть она э, укрепляет структуру самой воды и обеспечивает сохранность ней гидроплазмы. Объясни за счет чего, потому что биофлавоноиды всегда все воспринимают, очень много я слышу, как можно биофлавоноид добавить в пирамидку? Как можно биофлавоноид добавить в в капсулу? И как вот биофлавоноид у людей вообще принято понимание, что биофлавоноид это внутренний, как витамин, как будто. За счет чего моющих средствах э, работает? Каким образом? Ну, биофлавоноид будет работать двояко, то есть как компонент э, структуры структурированной воды с гидроплазмой, и плюс как дополнительное действующее вещество. То есть понятно, что любое моющее средство содержит в себе различные щелочки, которые обеспечивают образование пены, очищающий эффект. И понятно, что она может быть достаточно агрессивным. И важно, что биофлавоноидный, биофлавоноидный комплекс из биокомпозита, он обеспечивает то, что часть этой агрессивной молекул, ионов, вещества, оно как бы нейтрализуется. То есть биоплавоновый комплекс, это что это? Мощный антиоксидант, который за счет своего активного действия обеспечивает сдерживание излишней агрессивности определенных молекул. Да, за счет своего мощного антиоксидантного действия. Да, антиоксидантного действия. И понимаете, что все это работает и само по себе очень эффективно и, ну, я бы сказал, целенаправленно. Но и все вместе в композите, оно ну, создает определенную синергию, при которой все вместе работает немножко не так, но на другую цель. То есть каждый компонент выполняет как свою основную функцию, так и свою функцию в состоянии общего вещества. А общий эффект наблюдается какой во всех этих средствах? Это то, что агрессивные вещества — они становятся менее агрессивными за счет образования, как Виктор Михайлович любит выражаться, в водяной шубы вокруг агрессивных молекул, которая сдерживает проникновение этих веществ в клетку. То есть, как вы помните из наших этого из выложенных вебинаров, что гидроплазма обеспечивает лучшее проникновение через мембрану клеток любых веществ, которых, с которыми она взаимодействует и в состав которых она входит, то есть вся наша продукция содержит в себе гидроплазму, что обеспечивает ее высокую эффективность на клеточном уровне. И понятно, что не все моющие вещества, агрессивные щелочек которых я уже говорил, содержащиеся в гигиенических средствах, были бы полезны, но ну, при, при проникновении в клетку. И поэтому LED-биокомпозит обеспечивает образование вокруг них водяной шубы, которая препятствует их активному поглощению кожи. А те вещества, которые ну, нужны для лучшей работы клеток, например, в увлажняющих средствах, которые увлажняют кожу, или так называемые вещества-активаторы, которые при проникновении определенной структуры кожи, такие как волосяные луковицы на голове, улучшают и ускоряют, укрепляют волосы, э, но ну, лучше воздействуют на их рост. Они, наоборот, лучше проникают. То есть в композите записана такая структурная организация молекул воды по ну, определённой кластере, которая обеспечивает воде э, возможность, то есть гидроплазме, возможность избирательно э, воздействовать на клетки кожи. То есть одни вещества — не пропускать через мембраны клеток, а другие, наоборот, обеспечить их лучшее усвоение. То есть это как бы уникальные свойства. Здесь немножко мы секреты наши раскрываем. Но дело в том, что без понимания того, как это работает, может возникнуть очень много вопросов, и мы решили заранее все это рассказать. Да, Извините, я немножко перебил. Ну, конечно. Дело в том, что речь вот сейчас идет о линейке продукции, которая была представлена на форуме. Да? Я немножечко неправильно ее выставила, сейчас поменяю, но дело Мы в том, да, но вы его прочитаете каждый на упаковке, когда приобретете эту продукцию, то есть вот такая большая линейка получилась, это еще не все, здесь а, есть еще средства для гигиены полости, зубная да? Да, и... паста, это вот те самые новинки, которые сейчас появятся в компании. Что хотела сказать, что вот этот уникальный биокомпозит, который был доработан для производства этой продукции, он внедряется в эту продукцию во время производства. Почему возникла именно такая идея? Потому что стало много... Мы раньше рекомендовали любой вид гидроплазмы, в том числе Waterfall Life, а в последнее время, когда работаем с компанией, в основном Waterfall Life, не мы рекомендовали, а люди э, сами стали интуитивно думать, что гидроплазма, она способна как бы улучшать любой продукт. И в свои моющие средства, например, шампуни, ну, средства гигиены, в геле для душа, в да, молочко, капали, вот, ватерфулай. Конечно, они тем самым э, снимали агрессию той химии, которая в этих уменьшали моющих средствах, тропию. да, они уменьшали энтропию, и как бы чуть-чуть делали антиэнтропию. Да? Это получалось, но все равно не на том уровне, на каком сейчас мы смогли этого давиться во время производства. Вот, то есть добавить этот композит, в который входит, кстати, не только гидроплазма. На основе Water for Life, да, на основе, но туда входит очень много компонентов. Один из них также биофлавоноид. Опять же, специальные обработки, которые именно для биокомпозита мы сделали чуть-чуть по-другому. То есть все равно мы сделали его антиоксидантные свойства э, больше для консервации, а не для э, за счет того, что это естественный консервант за счет своих антиоксидантных свойств, Он тем самым натуральные компоненты и так низкая которые они более натуральные, помогает им как бы сохраняться, потому что все мы прекрасно понимаем, сделаем мы сейчас тоже косметику домашнюю из вот с подручных средств, там даже из той же ягоды, да или там ну, как это обычно, масочки, там еще что-то, да, вот женщины используют, то она больше суток не стоит, да, то есть свойства улетучиваются, почему, там, с воздухом соприкосновение, еще что-то, поэтому во все средства всегда добавляют какой-то консервант. В данном случае консервантом является, естественно, антиоксидант, за счет естественных антиоксидантных свойств. Я ранее рассказывала, что этот плаваноид мы используем как консервант в рыбной продукции, в мясной продукции. То есть не порошком вот этим общепринятым. То есть мы работаем с компаниями за рубежом, которые берут у нас этот порошок как сырье для того, чтобы его, им консервировать и сохранить чуть дольше натуральность продукта, не замораживая там его ту же рыбу, ту же мясо, да, и не в, не в добавляя туда э, химические порошки. Вот. Поэтому и в этот раз мы сделали, э, при производстве использовали этот наш биокомпозит, который создал Виктор Михайлович Нюшин, и мы его долго его проверяли, исследовали, почему в течение года мы проверяли, даже сделали опытную партию, потому что на самом деле и так компания занимается натуральным продуктом. А добавить это было несложно и посмотреть на это. Вот, а вот посмотреть на это еще и в пролонгированном действии, вот нам понадобился целый год. И вот об этом сейчас Арту расскажет, какие, с чем мы столкнулись, мы расскажем вам об этом чуть заранее. Не потому, что это какая-то проблема в продукте, а как это работает и почему это происходит, мы хотим вам рассказать. Да, но я еще хотел бы добавить прежде сказанному, что здесь речь идет не о том, что мы просто в натуральные продукты добавили гидроплазму с ее полезными свойствами, а мы специальные, ну Виктор Михайлович Невшин разработал специальный биокомпозит, который является основой для этой продукции. То есть на нем все производится. И, то есть вообще любая продукция антиэнтропийная, она обладает таким свойством, что она ее основное действие, оно складывается из компонентов. То есть не, не каждый компонент работает по отдельности. Как я уже говорил, они все вместе создают что-то новое. Вот. Ну, как бы на этом все остановились. А про продукцию мы ну, проводили множество различных исследований уже более полугода в различных группах населения, которые были в различном качественном состоянии. То есть это и молодые, и дети, и взрослые, понимаете, да. уже люди в возрасте, которые... И люди неверующие, которые говорят, шампунь, он и есть шампунь, чем его можно улучшить. Да. И при использовании мы наблюдали у примерно 10-15% людей, что происходят различные такие негативные явления, которые ну, они так воспринимали. Что, например, при использовании шампуня нашим комплексом у них увеличивалось выпадение волос или, например, что при использовании различных моющих средств, там молочка для, душа, для, кожи, или молочко, да, да, для кожи, что увеличилось шелушение кожи. Но на самом деле это происходило, потому что для того, чтобы ваши волосы перестали быть ломкими, надо, чтобы те волосы, которые у вас уже выросли, они как бы ушли, и на их месте выросли новые. Потому что волосы, например, на самом деле это мертвая ткань. То есть а активной и живой является волосевая луковица, которая продуцирует рост волос. Из да, из луковицы может расти один волос, а может до пяти. И когда из луковицы растет один, ну... Вот это да, фото. волосы не такие густые, шелковистые, более ломкие и так далее. То есть мы хотим сказать о том, что э, ускорение выпадения, например, волос, это способствует тому, что... Э, то есть это... Вследствие того, что начинается ускоренный рост новых волос, которые будут… Там, То есть обменный принципе, процесс. Да, немножко ускоряется. И вот Но ну, почему-то у некоторых людей это как бы обострялось, у других нет. То есть опять же, все зависит от особенностей организма. на люди, у которых больше волос выпало, у них выросло больше волосы. Лучшего я бы еще сказала, еще от подготовки этих людей. Люди, которые у нас, например, все время принимают биогенную воду, да, и такой да, вид наша продукция, они не заметили вот, они это заметили раньше, когда они начинали пить капельки вотерфлосс у них это стало происходить на естественном уровне через внутренние ресурсы организма. И поэтому, когда они добавили просто внешнюю еще среду, например, шампунь, да, они вообще ничего не заметили э, в начале. Но спустя полгода мы вот эту разницу очень серьезно увидели, а, да. как, как, меняется, как меняется структура самого. То есть у нас все клетки в организме, они постоянно обновляются. И при ускоренном как бы, уходе старых клеток мы наблюдаем более ускоренный рост новых. То есть при шелушении кожи, старые роговершие частицы кожи, которые находятся снаружи, они вытесняются делящимися клетками гладкой кожи, находящейся во внутренних поверхностях кожи. То есть процесс ускоряется, продуцирование кожи, и внешние слои уходят. Да, это ты и сейчас плавно переключился уже на средство для тела, потому да. что у нас тоже были такие, знаете, приходили к нам и говорят, вот, вы здесь пишете, вот обновление, там увлажнение, все должно быть бархатистое, все должно быть, а у меня наоборот шелушение, у меня там вся одежда в каком-то белом непонятном налете, что такое, почему? Это происходит, как вот, вот я говорю, здесь что-то клеток кожи, за счет ускорения роста волос на голове. То есть это все процессы объяснимые с точки зрения биологии, медицины. И здесь главное, ну как всегда, что любой человек, который принимает антиэнтропильные средства для улучшения качества своего здоровья, должен понимать, что некоторые процессы, в некоторых случаях, у некоторых людей, они сопряжены с затраты определенного количества времени. То есть достаточно... Вот этот промежуток времени перетерпеть и все наладится то есть понимаете что в любом случае какими бы средствами человек не пользовался для того чтобы улучшить качество там, своих волос или кожи у него вот этот период все равно будет период выпадения волос период повышение кожи настраивать самое как бы оптимальное и благоприятное для здоровья человека время которое может быть затрачено минимальное, скажем она вот обеспечит с нашей продукции потому что не наша продукция напрямую влияет на эти процессы она запускает в организме процессы регенерации самовосстановления процессы ускоренного деления клеток роста тканей которые ну организм сам запускает и поэтому если ваш организм решил что пора обновить волосы то Остается только с этим смириться и подождать пока волосы. И причем вы не думаете, что там типа, у нас была какая-то испытовая девушка, которая вот взяла, высела и там все страшно. Нет, просто, например, у нее были ломкие волосы, они у нее часто выпадали. Ну как часто? После, ну каждый раз, когда она принимала душ или мыла голову, у нее много волос выпадало. При использовании нашего шампуня она заметила, что волосы выпадают еще больше сообщение, да. Да. да, звук, да, я пока я хочу немножечко добавить, что многие потребители, любой потребитель, и я в том числе как потребитель вообще любого вида продукции, общепринятой, да, мы все замечаем о том, что даже если мы переходим с одного шампуня на другой, любой, все равно происходит какой-то Адаптация. Адаптация организма. И всегда происходят некие явления. Наоборот, например, если реклама шампуня говорит о том, что волос становится шелковистый, то вот в данном случае у меня волос очень тонкий и такой он волнистый, и когда, допустим, я раньше пользовалась средствами, которые до встречи с Виктором Михайловичем я пользовалась точно так же, как и все потребители средствами, которые продаются в магазине, и покупалась на рекламы, которые дают, и могу сказать, что всегда испытывала дискомфорт, потому что у меня всегда волосы было мало, и он тонкий, еще и вьющийся, и это всегда было, знаете, выглядело, как немножко сожженная химия, да? И когда уже я стала вот с Виктором Михайловичем, стали тесно общаться, стали принимать продукцию и, и все прочее, структура моего волоса изменилась прям очень серьезно. Но хочу сказать, что даже несмотря на то, что мой ресурс наполнен уже и гидроплазмой, и э абсолютной энергии и в организме я все время стараюсь как бы больше антиэнтропии поглощать, все равно никто меня не может вытащить из цивилизации, я живу в этом мире, я потребляю продукты, которые сегодня производятся, я пользуюсь сотовым телефоном, да, всякими гаджетами удобными, то есть живу в этой экологии и все равно организм все время адаптируется и адаптируется. И даже я, когда начала применять эту новую линейку, у меня появились некоторые моменты, которые для меня, ну, не то, что дискомфортно, у меня понимание есть, и для меня это дискомфортно, но они все время стали вызывать у меня улыбку, потому что вопрос такой, ну, я же уже столько напичкана всем, всеми видами этой продукции, почему же все равно это происходит? Но сейчас я могу сказать, что у меня волос прям стал жестким, я иногда уже не могу его, насколько он тонкий был, насколько он жесткий сейчас стал, я уже не могу иногда с ним справиться, хотя раньше для меня это, телок подул, и он лег на ту сторону, которая есть. Это вот то, что касается шампуня. Также ост... остальных других средств, это то, что могу сказать вот по себе. Добавишь? Добавить. Тут у нас люди с юбором сидят на конференции, но ну, на нашей встрече. Нужен шампунь для, саморег... для саморегенерации, хорошего роста зубов. Это значительно повысит товарооборот. Нет, хорошо пошутили, дело в том, Но что... Ну, дело, да, шутка прод... для людей, это актуальная проблема, они пишут, даже это не шутка, а очень актуальная проблема. Нет, там же есть специальная да. продукция для гигиены полослета, да? то есть вот я в руках сейчас вижу специальную зубную пасту, которая, ну, называется, вот, из головок сбежал, белый чай называется. То есть эта зубная паста содержит в себе биокомпозитный комплекс гидроплазмой которая обеспечивает укрепление десен и выравнивание псков микрофлоры рта что обеспечивает защиту от кариеса от различных бактериальных инфекций в рту. то есть опять же здесь как работает что каждый раз когда человек чистит зубы частью одной ну, пасты соприкасаясь с десной за счет гидроплазмы активные полезные вещества из нее проникают в десы, улучшает в них правообращение, что способствует их укреплению, оздоровлению. Ну и, как известно, здесь из десен растут зубы. Поэтому ну, зубы да. становятся лучшими. Давай ей будем обещать, что сегодня мы можем вырастить новые зубы на, Нет, на да местах, уже, говорить... которые они удалены. зубы у нас тоже живые, каждая кость в нашем организме живая, И пока мы живем, ее клетки также обновляются. Поэтому здоровье дельтин, оно сказывается на здоровье зуба. Потому что, например, подвержен ли, подвержены ли зубы у человека кариесу, различного вида коррозии. Это зависит от того, от качества десны, в котором он произрастает. Потому что десна его питает, дает ему новые клетки, ну и так далее. Даже эмалевое покрытие на зубе, оно способно обновляться в течение жизни, так что это актуально но и я причем, хочу да я это... хочу раз закончить ну, а то вот люди пишут что шампунь и выживливаю полностью да. здесь есть еще специальные другие продукты которые например ополаскивайте для, для зубов. для, для брата попылских да. да и также есть еще специальная щетка правда она без гидроплазмы да но она без гидроплазмы и даже без пиафоланоэльного комплекса но щетина, из которой сделана эта зубная щетка и сама ручка, это из чисто экологического материала, производитель об этом сам а, расскажет. Щетина еще обладает антибактериальными свойствами, так что, по сути, можно даже просто водой чистить, но... Этой щеткой, и да, она вот способна будет делать тот самый э, массаж. Анти антибактериальный эффект обеспечивает. И плюс еще делать массаж десен, который не будет их раздражать, повреждать. Не будет на них агрессивно воздействовать, как любые синтетические или более натуральные. Будет стимулировать э, ну, в них улучшение тока крови. Ну, как известно, все улучшится. И для чего я эту зубную щетку показал? Для того, что если все эти э, компоненты совместить, то есть все эти вещества зубную пасту, поласковик для рта, чистить специальной щеткой, то они, как я уже говорил, вместе в синергии дадут больше, чем если бы вы их использовали по отдельности. То есть если все это вместе использовать для гиены рта, то в таком случае там, кариес вам не грозит. Мы немножко говорим на перебой, потому что на самом деле нам очень нравится вся линейка да, которая и получается. Продуктов очень много, а времени очень мало, поэтому мы решили не останавливаться на каждом продукте, говорить обо всех сразу, как бы в одном ключе. Думаю, такой формат он вам тоже будет интереснее. Вот, но я хочу немножко к тому, что сказала Артур, добавить историю, опять же, из своей личной жизни, что произошло лично со мной а, в отношении зубов. В а, 12 лет мне вот а, здесь, в этой области, было удалено Два зуба, тогда еще казалось, мне было уже 12 лет, но тогда еще это были молочные зубы. Один был синего цвета, и рядом тоже уже стал синеть. И они его удали, удалили и сказали мне, что это молочный. Один как-то вырос, а второй так и не, не вырос. И в 41 год я уже не могла ходить с этой дыркой. вот она вот в этом месте, то есть при улыбке у меня все время эту дырку было видно. И я тогда еще так... Ну, с возрастом начала нервничать и злиться, что они мне удалили. Наверное, один был все-таки коренной уже, но они его посчитали молочным. Какие-то стоматологи удалили внизу. И у меня теперь хожу с дыркой, у меня даже вот впадина. Если на губы посмотреть, есть впадина, которая, ну, привыкла, что там постоянно есть место, куда это падает. И что это заметила? Но я же уже в этом возрасте, я уже пользовалась и гидроплазмой, и всеми вот этими... Наши, с продуктами, которые делает Виктор Михайлович. Все, то есть все экспериментируем в первую очередь на себе. И как-то я у него спросила, Виктор Михайлович, ну что же мне делать с этим зубом? Пойду я, наверное, вставлю все-таки что-то, да чтобы ну, не было этой дырки, но ну, уже просто даже эстетично некрасиво. И он тогда ругался и говорил, нет, не делай, у тебя все будет нормально. Я не послушалась и пошла сделала Я испортила два соседних зуба, я, конечно, не ставила импланты, и все. Я сделала... Два, между двумя соседними зубами мне сделали какую-то перегородку и на нее насадили зуб. Но что произошло дальше? Видимо, либо вот этим способом они тронули, либо все-таки то, что я продолжала, все, я давно не чищу, вот до создания вот этой зубной пасты, давно не чистила зубы зубной пасты, потому что, ну, находясь с Виктором Михайловичем все время, понимаешь, почему этого делать, было нежелательно, да, я все время старалась, старалась более к натуральным продуктам подходить. И что я хочу сказать, в 42 года у меня стала болеть челюсть, болеть, болеть, болеть. Я пошла сделать снимок, а у меня растет тот самый зуб, который оказывается столько лет. Томатологи не были в шоке, потому что уже в 42 года невозможно, оказывается, чтобы зуб рос, но он вырос. И мне пришлось удалять всю эту конструкцию, выпустить этот зуб. Он, конечно же, пошел кривым, потому что ему мешало. Но речь о том, что я, конечно, понимаю, что у меня немножко другая история. У меня история того, что зуб, он там где-то внутри был, его корень, он, наверное, все равно рано или поздно, ну, либо не вырос, да, но он был. А зубы, которые удалены, коренные, как их заново вырастить? Я, конечно, мы до такого еще не дошли, но, по крайней мере, сохранить те самые зубы, которые у вас сегодня, например, начало что-то с ними происходить, или с деснами происходит, или там, ну, от разных видов. Я говорю, мы живем в современном мире, мы иногда не понимаем, что пользуясь продукцией, да, мы покупаем хороший-хороший, дорогой, например, там, пену для лица, начинаем ей умываться, и нам все нравится, да, потому что мы верим в то, что она хорошая, но сами не понимаем, что накапливает тот самый, может быть, минимальный канцероген, который есть в этих средствах, да, или какой-то химический состав, который может быть именно моему организму, моей химии сегодня не подходит. Мы же с вами все биологические объекты. В нашем организме есть и химическая составляющая, физическая составляющая, и химическая составляющая. У каждого из нас своя биохимия. Если мы все с вами сдадим кровь, у нас у всех будет разная нас. У каждого своя химия. Поэтому кому-то одно средство помогает, и кому-то наоборот оно хуже становится. И здесь мы попытались сделать то, что чтобы для каждого человека, то есть не создавать индивидуально подхимию у каждого человека, а антиэнтропийные свойства этого биокомпозита, они как бы еще один ключик, еще один инструмент через внешнее воздействие да, к дверце, которая может быть в какой-то какой области еще вашего организма закрыта, только для чего? Для того, чтобы организм сам возобновил вот этот ресурс, он в памяти у него есть. И как зубы растут, есть, и как волосы растут, есть. И волосы, брови, ресницы, мы все знаем. Это нормально, что они выпадают. Просто когда начинается более как бы ускоренный процесс, да, добавляя натуральную косметику, а учитывая, что здесь мало того, что она натуральная. Еще раз повторю, что такое натуральная? Это низкоэнтропийная. Да? То есть это уже лучше, чем просто энтропийная. Она уже низкоэнтропийная. Плюс мы еще туда чуть больше антиэнтропии добавили. И вот как Артур сказал, что она входит в организм двумя способами, защищая энтропийные свойства шелочи, химии, она защищает, то есть она свое свойство выполняет, но при этом агрессию снимает воздействие на организм. И в то же время натуральные компоненты, они проникают именно туда, куда нужно, и поэтому быстрая, скорая начинается регенерация, то есть, выпадение сначала усиливается но потом через спустя 3-4-5 месяцев вы заметите как меняется на голове та, структура того же голоса и это не потому что мы помыли вот намазали чем-то да, шампунем и он у нас сразу стал таким нет все изнутри вот, э, как и говорил Артур да еще у вас может возникнуть вопрос а как гидроплазма проявляет такие двоякие свойства все дело ну, на самом деле все просто дело в том что мы же говорим об энтропильных и антиэнтропильных свойствах. То есть все, что натуральное, оно низкоэнтропильное, либо ну, антиэнтропильным является. И гидроплазма сталкиваясь с этим, то есть э, в составе, соединяясь с низкоэнтропильными компонентами, она э, позволяет им проникать в клетки. Когда сталкивается с, э, с энтропильными компонентами, как, например, агрессивной щелочью, то она ну, такое свойство имеет как образование водяной шубы вокруг энтропийного элемента. Если этот элемент находится уже в организме внутри клетки или там в кровотоке, то вокруг него образуется эта шуба, и это не дает ему влиять на наши клетки изнутри. И постепенно, по процессу выведения токсинов из организма естественно, все эти компоненты, находящиеся в водяной шубе, выходят. Но если этот компонент находится снаружи, как активная, агрессивная щелочь, то за счет этой водяной шубы оно никогда не проникнет в клетку. То есть гидроплазма проявляет двоякие свойства, которые зависят от того, с какой молекулой сталкиваются. То есть на антиэнтропильные компоненты и низкоэнтропильные, она влияет так, что позволяет им проникнуть. Она энтропильные наоборот, их не пускает. А если они уже внутри, то способствует их ускоренному выведению так что противоречия здесь нету я хотел сказать что вот зуб у светланы это как бы показательный пример адаптации организма то есть как бы весь организм у нас адаптируется не полностью а частями в данном случае должен был вырасти новый зуб Но так как организм помнил что там была какая-то инфекция ну посинение молочного зуба это явно что-то не так было и зуб решил, что пока условия неблагоприятны для того, чтобы ему вырасти. Организм так решил, и зуб не рос. Но когда Светлана начала пользоваться различными антиэнтропийными э, анти продукциями, у нее организм до такой степени уже вышел из этих рамок, из ограничений, что зуб понял, что наступила благоприятная среда для того, чтобы вырасти. но ну, и встретил неожиданное препятствие. То есть это пример того, что... Чем бы мы ни пользовались, организм все время адаптируется под те условия, которые да. у нас сложились. Вот. Но еще про десные зубы хочу сказать. Еще также на своем примере одну уникальную историю, которая тоже была там, лет семь или восемь назад, когда у меня вырос восьмой зуб, да, зуб мудрости его называют или восьмерка, и мне нужно было срочно улетать, срочно. И я думала, я прилечу, он начал болеть, нить, я поняла, что он растет, мне сказали, да, он растет, но у тебя три 4 дня есть, и перед полетом ни в коем случае удалять нельзя, потому что, ну, вот эти воздействия, давления, перелеты, оно может плохо повлиять, может кровить. Непонятно, как инфекция. Вы же все знают, ни для кого не секрет, что удаление восьмерок, оно всегда идет такое очень сложное. Вот у нас в Казахстане, например, даже запретили обычным клиникам удалять восьмерки только клиникам, которые имеют на это специальное разрешение, лицензию или еще что-то. И так получилось. Я так и думала, что перед, перед полетом, ой, после полета, у меня на три дня надо было улететь. Думаю, три 4 дня, но потерплю это, но еще боль, ничего страшного. Что вы думаете, завтра мне лететь, завтра ночью? А сегодня вечером у меня случается, вот так отекает щека, у меня поднимается температура. Ну, кто-то сталкивался, наверное, с болезненным ростом этих восьмых зубов. И что мне делать? Я к Виктору Михайловичу. Он говорит, свет пощупал, говорит, если он уже вот так пошел, ну, его надо удалять, без вариантов. Он уже пошел вот в соседний, иначе потеряешь соседний два зуба. Что мне делать а лететь я не могла отменить эту поездку и я прихожу к врачу и говорю мне надо удалить а врач который со мной тогда работал, она знала что мне надо лететь и она категорически говорит я не буду тебе удалять или сдавать меня не буду я сейчас удалю завтра меня посадят за то что ты полетишь у тебя там кровать ну, начнет кровить еще что-нибудь ни в коем случае в общем с горем пополам я ее убедила что все ответственность подписала кучу бумаг все ответственность взяла на себя в общем, удалила она мне зуб рано утром, ночью я улетела. Но Виктор Михайлович дал мне с собой кучу всяких разных композитов. То есть одним я мазала снаружи, другой я прям вот так все, все время в самолете. Пять с половиной часов я тогда летела, я набирала воду и держала вот в том месте, вот так сидела, держала эту воду все время, чувствовала, все, уже никакая, сплю, но опять наливаю. Сплю, но опять наливаю. Что вы думаете? Я когда прилетела до места, да, я забыла, что мне вчера удалили зуб. А до этого мне три раза, то есть все, все восьмерки у меня уже были удалены, последний остался. То есть я прекрасно понимала, что 3-4 дня боли, да, ну, мышцы, рот не открывается, 3-4 дня после удаления. Здесь было сложное удаление, у меня зуб этот раскрошился, мне резали эту всю десну. И вы представляете, все вот эти композиты, которые он мне дал, я только за 5,5 часов, сидя в самолете да? я прилетела, я даже забыла, что у меня зубы ударили. Для меня это было таким шоком, потому что через каждый час мне писала в итоге э, мой стоматолог, как ты, что ты, как ты, что то Она боялась за себя. Я ей скидывала фотографии, все, что все у меня нормально, ничего у меня не кровит, прилетело нормально. Понимаете? Да, я тогда уже тоже внутри организма у меня был насыщен э, всеми этими, этими энтропийными продуктами, но вот эти истории из личной моей жизни, меня никто никогда не сможет переубедить, что вот это обычная вода, без цвета, вкуса и запаха в виде тех композитов, которые делает Дмитрий Михайлович на основе гидроплазмы. да, И тогда уже был наш словоноид туда добавлен. Мало того, я еще чистым порошком туда ложила. То есть вот так я смогла э, после такой сложной операции справиться. Вот. Поэтому все возможно. Главное же не в том, что вы почистили зубы зубной пасты, вот пишут, да, там блестит. Это же не потому, что в пасте содержится там воск, которым вы почистили, оно сразу так блестит и красиво. Нет, а на самом деле натуральные компоненты, вот эти низкой они все через, через десну, через кожу головы, через тело, через то, что мы пьем гидроплазму, так, абсолютную энергию, да, то есть вся продукция внутри, плюс питание, которое мы дали, сейчас в компании, да, есть питание, которое дополняет ваш обычный рацион из той экологии, в которой мы все равно привыкли жить, и мы уже не можем изменить, уже все, вся земля у нас уже все равно, можем считать, что токсично, да, и за счет цивилизации стало. Верни нас там 200-300 лет назад. Таких проблем у людей не было, как сегодня, да, потому что цивилизация привела к тому, что мы сегодня вынуждены создавать вот такие продукты вот. поэтому вот, э, вот эти все все инструменты которые мы добавляем они лишь только для одного для того чтобы организм сам вспомнил как это делается и сам с этим боролся в том числе если учитывать вот эту после операции да, этого, то есть у меня организм включил все свои ресурсы да возможно я за эти пять с половиной часов истратила все ресурсы которые накапливала два года но оно же получилось оно же произошло понимаете и вот, это, вот в этом уникальность всей, мне кажется, линейки продукции компании, с которой мы сегодня так тесно сотрудничаем. Да, ну, я бы сказал, главное уникальное свойство всей продукции, которая вот линейка называется Life Power, на, на каждом продукте написано, уникально заключается в том, что эта гигиеническая продукция позволяет вам чувствовать себя комфортно, выглядеть лучше, не за счет вот этих искусственных эффектов, как тот же самый воскрес определенных видов зубной пасты, позволяет вам чувствовать себя комфортно и выглядеть лучше за счет того, что ваш организм стал лучше и эффективнее работать. За счет того, что произошло, ну как наша любимая фраза, омоложение на уровне клеток, восстановление естественной среды в организме, естественная работа всех клеток, процесс регенерации, само организма. То есть вы можете не только себя чувствовать здоровым, но и выглядеть, Здоровее выглядеть лучше за счет именно того, что ваш организм стал лучше работать. И это главная особенность, то есть гигиенические и частично косметические средства, которые позволяют вашему организму работать лучше, за счет этого выглядит лучше. Я бы сказал, вот это главная особенность. Да, главная особенность, и это, вот мы хотели вам об этом сегодня рассказать, и сейчас мы пробежимся по вопросам. Да, и вот один из них седина проходит. Но если вы внимательно слушали, седина уже у седого волоса не пройдет. Но рядом вполне реально может вырасти волос того цвета, который вам заложен природой. То есть седой волос не перекрасится, поверьте. Ну, не, не сможет это сделать даже наш уникальный шампунь. Но рядом может вырасти здоровый волос, который, новый волос, который из луковицы будет не один, а два, три. Он возможен цвета, который... То есть я бы сказал, здесь биологический как бы, компонент ответа должен быть. Дело в том, что седина тоже различная бывает. Бывают уже необратимые процессы, когда волосяная луковица уже не способна ну, производить цветной волос. А бывают процессы, когда вот как с тем же зубом, когда организм решил, что сейчас лучше не тратить ему ресурсы на то, чтобы волосы были более качественные. И как бы луковица в полуспящем состоянии находится. И вот может произойти ее активация, и из этой же самой луковицы вырастет здоровый, нормальный волос, не седой. То есть все зависит от конкретного случая. Часто же бывает, что даже молодые люди, испытывая сильные стрессы, становятся седыми. А через время это проходит. То есть видите, тут все зависит от того, конкретно в каком же состоянии находится ваш организм. И сколько он, у него ресурса он, на... Да, и, и какие он именно решения сейчас принял. А бывает, что уже необратимый процесс связан с взрослением с возрастом, либо, например, если какой-нибудь ну, сильный токсин попадет на волосы, то, конечно, там волосы и луковицы могут... Либо Особенно, если были облучения. Да. То есть в каком регионе живете? Еще... Но в том, что однозначно структура через, за счет внутреннего ресурса поменяется, это, это точно. Теперь э, дальше, сколько достаточно выдавливать из тюбика э, пасты, чтобы был эффект? Смотрите, вся продукция очень концентрирована, поэтому достаточно маленьких доз, так же, как и в шампунях и во всем. Она достаточно концентрирована, опять же, за счет ее низкой свойств. Вообще рекомендации по приему продукции, содержатся в инструкции, так и можно обратиться непосредственно к об этом лучше нас знает потому что мы как бы отвечаем за антиэнтропийную составляющую продукта вот. но в том, что у нас очень концентрированные доза это да, да. Теперь вот здесь был вопрос, значит, для лица почему нет, и область вокруг глаз тоже хочется ухаживать. Еще все, нет. Это, это пока нет, это пока мы начали с этой линейки, но все впереди, компания не стоит на месте, она только за эти продвижения, тем более результаты потрясающие. И сегодня мы тоже не сидим на месте, мы делаем, и линейка обязательно расширится и увеличится в любом случае и за счет областей действия, так также как и составляющие... Ну, Прима для нас перспективные направления, так что мы в многом для этим думаем, уже есть определенный наработок. А, да, вот пишут люди, то, что косметика отличается от любой другой, ощущается с первых дней. Да, ну и помните, всегда волнами, даже когда вы водичку начинали пить биогенным, да, всегда волнами идет. То есть, вот сначала нравится потом раз что-то появляется, То есть адаптация организма, то, о чем мы говорили в самом начале, всегда помните, что это будет, потому что организм сама достаточная структура, которая все равно ей нужно адаптироваться. Люб... под любое действие, которое вы оказываете на эту самую структуру, на этот самый организм. А, так, что у нас тут дальше? А, можно ли молочком? Можно. Вся продукция можете использовать также для лица, никаких противопоказаний нет. Почему? Потому что все очень натурально, и плюс добавлено очень много вот этой вот антиэнтропии, помимо того, что сама продукция низкоэнтропийная, я вот повторяюсь, но хочу, чтобы вы это услышали, да, что и так, Но ну, смотрите, э, до этого, когда мы пользуемся любым, вот я по себе тоже рассказывала, да, когда мы пользуемся, мы накапливаем э, капельно, да, пусть капельно, капельно, но накапливали все равно какие-то моменты, которые э, на нас влияли негативно, скажем, пользуясь там, другими видами, или у нас были какие-то заболевания внутри организма, как говорит Артур, и задача ресурса организма была бороться с этими заболеваниями больше, чем обратить внимание например на те же волосы или там на ту же влажность кожи или еще что-то, да? Вот, а сейчас мы все, что делаем, само, самовосстанавливаем, все равно самовосстанавливаем этот организм, то этот доставляем организм самовосстановиться. И какую задачу он вперед поставит, это его дело, То а есть организм сам приоритеты расставляет, ну понятно, если, например, у человека будут больные почки и при этом проблемы с кожей там, или с волосами, даже для самого человека психологически... Он сначала поможет восстановить да. почечную вот эту вот структуру, а и уже там и влажность. А да, как это. я всегда шучу, даже если человек это понимает, то организм тем более, и организм приоритета намного лучше может оставить, чем мы сами. И у нас, понимаете, у нас преимущество у всей продукции, вот не только этой э, гигиенической, но также наш, наших бадов, ну и всего. У нас главное преимущество, что мы запускаем процесс регенерации, самовосстановления в вашем организме, и ваш организм всю работу делает. Поэтому ну, нам не надо особо переживать, что продукт как-то на одного человека так влияет, на другого так, то есть это все сугубо индивидуально. И я думаю, это прекрасно, это главное преимущество наших продуктов. Да, вот здесь тоже пишут, где-то был в чате отзыв о том, что у женщины в 50 лет, 50 плюс, то есть за 50 уже, да, начали расти зубы мудрости. Все, на, вот мы об этом уже сказали, да, просто еще раз вернемся, о том, что организм, он омолаживается за счет чего, за счет обновления, за счет как бы обновления вот этой клеточной структуры, и у него есть память, да, память, то как бы задачи, с которой мы все рождаемся. Мы рождаемся уже самодостаточными организмами, как говорит Виктор Михайлович, биологическими объектами. Да, ну, понятно, самое интересное, зубы мудрости же не у всех вырастают в одинаковом возрасте. Дело в том, что если у организма нет каких-то конкретных проблем, на которых много ресурсов энергии затрачивают, зубы вырастают, все такие проблемы есть, человек может прожить до 50 плюс возраста и только потом при насыщении организма нужной энергии, например, гидроплазма, увеличение потенциала, у человека уже начинаются такие вещи, как «ну давайте, пусть зубы теперь вырастут», потому что на это тоже тратится определенная энергия, и, ну, как бы все в организме имеет свой приоритет. Вот, мы сегодня начали говорить о линейке, гигиены и немножко остановились на зубах, но, наверное, значит, так надо. Очень много вопросов по этому поводу. Сейчас еще кое-что дополню. А, прочитали предложение о расширении линейки плюс конкретных модификаций для ног там и для а, других видов, плюс о том, что сделать дорожные мини. А, прочитали, попереговорим с руководством. Но вот хочу здесь остановиться на этом. Опять же, о зубах. Ряд ученых утверждает, что после 8 лет дубы у некоторых начинают расти заново, что как будет везде и зачатки новых зубов. Существуют даже курсы по выращиванию зубов. У кого-то получается, обратите внимание развитие этого направления, пожалуйста. Спасибо вам за такую информацию, но хочу сказать опять же на собственном примере, не уже не на моем, а на примере Виктора Михайловича Юшина. Все время, нам все время задают вопрос, вот почему он, у него так плохо выглядит челюсть, вот он из-за этого может быть выглядит как-то неэстетично, там еще что Было время, когда мы все хотели, чтобы Виктор Михайлович выглядел красиво, сделали, можно сказать, наручники надели на него вместе с его детьми, и со всеми родственниками отвели его в стоматологию, сделали ему челюсть, вставили все, что надо, он был у нас одно время очень красивый, зубы он потерял давно, но ну, не сильно потерял, но они у него стали давно, всем известно, что он был на полигоне. И с этого всего, вот много историй он об этом рассказывает в интернете много, повторяться не буду, но за счет вот этих обучений, которые он получил, конечно, он, его организм потерпел невероятные изменения, с которыми он на себе, пробуя и борясь, предлагает также людям, которые вот сегодня ваши, по вашим же отзывам видим, как это работает. Так вот, зубами. Он смог пробыть в них, в этих э, челюстях, не больше, чем полгода. Вот шесть месяцев это максимум, на что его хватило. Сейчас он снял и сказал, категорически не буду. И вот два года он ну, как бы не одевает ничего. Да, может быть, он выглядит стал немножечко не так, это как-то. Но, что интересно, что зубы у него стали обновляться. Да, те, которые сломанные, они у него были уже такие вот коричневые, меняли цвет из-за того, что они как бы, как бы ну, уже ну, как сломанные, и уже, наверное, у него там есть какие-то деформации, еще что-то. Я так сильно -то в рот не заглядываю, но когда вопросы ему задаю, он об этом говорит. И видно, да, но у него реально они сейчас посветлели, и некоторые даже такое ощущение, что подросли. Я понимаю, что это, наверное, мое желание что увидеть, что они подросли. Но он сам говорит, что после того, как он снял его два года, занимается своей ротовой полостью, как, и, как глазами, так и ротовой полостью, у него очень серьезные изменения а, происходят в этой ротовой полости. И несмотря на то, что он человек уже достаточно пожилого возраста, да, ему уже почти 80, и он а, все-таки после облучения, то есть он все эти на себе пережил моменты э, как бы отравления организма, скажем так. Я вам хочу сказать, что он чувствует себя ну, лет на 45-50, я осмелюсь сказать эту цифру, у него никогда нет запаха изо рта, никогда в жизни. Вот иногда посмотришь на человека вот с такими зубами, как они выглядят, и сразу понятно, что орг... внутри что-то происходит, но если к нему подходишь, есть вот этот э, не специфический такой, знаете, запах а вот у него его нет вообще. То есть и это позволяет доверять всему тому, что он делает, видя на его собственном примере, в его уже возрасте, и с его вот этими собственными воздействиями на себя, вернее, собственной продукцией на себя. Да, отвечая на вопрос, мы можем сказать только, что проводятся исследования, смотрим, как работает продукция, как работают различные композиты. Если увидим, ну, начнем наблюдать эффект того, что человека десна активизируется, начинаем где-то лучше расти зубы, конечно, это будем использовать, но опять же специально на это тратить там все силы, но все зависит от того, какие у нас будут результаты исследований. Вот это как бы отвечаю на вопрос. Да, и поэтому я думаю, что сегодня мы, в я принципе, хотел, подожди, я хотел сказать, что мы не упустим такой возможность, как выращивание новых зубов у людей уже, так что Можете рассчитывать, что все результаты исследований положительные мы их постараемся улучшить, включить в нашу продукцию, возможно создать новые продукты. Мы работаем для вас. Да, ну вот здесь вот еще появилась такая фраза. Все косметическая линейка создана на основе гидроплазмы. Э, Варфейл, почему тогда на всех флаконах написано, что в составе концентрат гидроплазмы, ведь у нас гидрофлорид? Смотрите, ну, мы об этом уже сказали, но давайте еще раз, буквально две минуты на этом остановимся. Что такое биокомпозит? Любая продукция вообще компании сегодня, Imagine People, она сделана на основе гидроплазмы. Но на основе не просто гидроплазмы, а той запатентованной технологии гидроплазмы с соединением биофлавоноидного комплекса структурированной, структурированной воды. воды. Опять же, с каким соединением? Не соединением того, что мы порошочек сыпем а, в гидроплазму, у нас получилось соединение. Нет, именно запатентована технология, где взяты две технологии, технология производства гидроплазмы технология производства флавоноида, соединены, и получилась совершенно новая технология, которая позволила нам выдать продукцию, которая в компании называется, в компании Мейджи называется ВФЛ, «Вода для жизни», и вот на основе этой, этого продукта, этого композита, его тоже можно назвать композит, потому что он соединен, да, там особая технология сделана, это патент у нас 2013 года с Эторыховча, мы об этом говорили, совместный патент. На основе, этого, на основе этой основы и появилась и абсолютная энергия, и все последующие продукты, мы об этом говорили. И мы дальше будем продолжать ту самую линию стратегическую линию в плане рассказывать вам чуть подробнее о продукции, о каждой, вот про Waterful Life мы уже рассказали, следующая у нас абсолютная энергия, и мы обязательно вам там также подробно остановимся, вы будете понимать, но на основе именно этой, а она действительно концентрирована, там концентрат этого композита, и поэтому пишем концентрат гидроплазмы в потому что он имеет отличие от обычной гидроплазмы которая существует и которая даже есть у Виктора Михайловича. Но, понимаете, биокомпозит, созданный для производственной части линейки, имеющей такое действие, как средства гигиены, полость рта да, или шампуни для волос, для тела, неважно, все эти линейки, там использован композит, там есть и гидропласт, чистая. И Water for Life, на основе Water for Life, плюс чисто они в соединении дают именно тот самый композит, плюс еще много элементов, о которых, ну, компонентов, о которых мы сегодня уже и сказали, я о каких-то не сказали, когда мы будем останавливаться подробно на каждом продукте, мы вам расскажем, потому что в каждую линейку, про... ну, допустим, в молочко идет один композит, а в шампунь идет совершенно другой композит, хотя выглядят они одинаково, как обычно, да? То есть, но они разные, поэтому и пишем, и честно всегда пишем, что входит в состав продукции, поэтому это и есть этот самый композит ну, это так как сказать для вашего понимания для упрощения потому что если мы например, будем писать говорю, даже с точки зрения биофизики выглядит это будут страшные очень длинные слова да, вы их поэтому, все равно не поймете поэтому да, есть еще больше вопросов а, но в том что вот даже сам Виктор Михайлович мы записываем сейчас его э, информативные вот эти видео, аудио о новой продукции. Он сам говорит, это уникальный получился композит такого в мире еще сегодня нет, чтобы вы услышите главное, в чем, в чем что у нас получилось, вернее, что получилось у Виктора Михайловича, а мы его в этом поддержали, а компания тоже его в этом поддержала, люди, вот эти благодарные «вы», те самые люди, для которых мы это делаем, и которые, от которых получаем обратный, обратную связь, понимаете, поддержала именно в том, что получилось, Артур же сказал, что мы смогли сделать такой композит, который, с одной, стороны, с одной стороны, помогает натуральному компоненту проникнуть быстро и туда, куда нужно, а с другой стороны защитить организм немножечко от агрессии того же химического элемента, без которой невозможно сегодня сделать ломоющую продукцию. Надо Никакую. понимать, что натуральный продукт тоже может содержать себе определенные токсины либо слишком редкие молекулы. Поэтому не во всех продуктах у нас здесь химия, есть какая-то прям объявленная. Что опять же, для того, чтобы образовалась густая пена, нужна сильная щелочь. И вот задача стояла, чтобы... Но если создавать продукт полезный для кожи, то как это щелочка, Чтобы она оставалась такой же агрессивной для своих окси, но при этом не наносила никакого вреда. И гидроплазма помогла решить эту проблему, то есть ее свойства. И вот отвечая на последний вопрос, в, в этой нашей встрече последний вопрос, если появятся вопросы после встречи, после просмотра вебинара, пишите их пишите, на почту, да. она есть, которая приходит для того, чтобы мы к следующим вебинарам могли знать тему, какая вас больше всего волнует. Отвечая на вопрос, вот этим ответом мы закончим сегодняшнюю встречу. Смотрите, вы задаете опять, зубобольная тема, рядом со мной ваш стоматолог Вопрос, в мире несколько компаний, которые предлагают суперпасты, там тоже работают мощные ученые. Почему должны выбрать именно нашу пасту? Главная фишка в двух словах. Мы сейчас повторимся, потому что ничего нового мы не сделали супер-пупер, какую-то там переплюнули всех ученых мира зубную пасту, услышьте. Мы создали компонент таким образом, чтобы организм, когда получил этот компонент, сам включился на то, чтобы оздоровить десну или там э, все вот эти вещи, которые э, происходят в, пол, в, пол, в ротовой полости. Я, понимаете? Думаю, я думаю, ни один стоматолог не будет спорить с тем, что одному человеку подходит одна суперформула, другому другая, третья, третья. Да. А у нас получается такая зубная паста, которая подходит всем не за счет своей суперструктуры, а за счет того, что она в организме активизирует процесс самовосстановления. То есть мы действуем не как большинство фармакологических, косметологических там, компаний, мы работаем по-другому. Мы создаем условия в организме, которые позволяют включить процессы самовосстановления и регенерации. И на этом вся наша продукция. Так что вот, вот наша, наша улица... фишка в двух да. словах. В этом уникальность, что я же вот говорила до этого. Мы все биологические существа, в которых есть своя биохимия и есть определенные приоритеты, как говорит Артур, расставление а, тех самых задач, формул, на которые надо составить биохимию. Так, например, чтобы там заработали почки, там печень, там еще что. -то. Что такое э, стоматологи знают, что такое ротовая полость. И по зубам сейчас уже много ученых делают, что по фотографии зубов так же как по, по сетчатке глаза, так же как и по ушам, так же как и по любому вообще виду отпечатку пальца и всего прочего, можно сделать диагностику человека, что у него болит. И сейчас очень модно стало делать по челюстям, по отпечаткам зубов, по фотографиям зубов, что у человека болит. То есть деформация зубов, все, что происходит в ротовой полости, все происходит не потому, что этот человек там не чистил зубы с детства или еще что-то, а потому что в организме так происходит сегодня, ресурс направлен на нечто другое. Или что-то в организме, э, есть какое-то заболевание или как какая-то такая агрессия, да, которая именно рушит, например, э, что-то связанное с зубами. Понимаете? То есть создается предрасположенность человека к какому-то заболеванию полости рта, и оно, естественно, развивается. Но, отвечая на вопрос, что пасту выбрать, Опять же, все от вас зависит. Если вам нравится суперформу какой-то компании, пользуйтесь дальше. Дело в том, что в основном наши потребители, наши клиенты, наши коллеги, наши партнеры это все те люди, которые ищут альтернативные способы восстановления здоровья. Мы отработаем с ними. Поэтому если вам интересно заниматься ну, самовыздоровлением, улучшением качества своей жизни, то выбирайте нашу продукцию. Да, да, именно да. в этом уникальность всей продукции, именно в этом вся идеология компании Image People, которая тесно сейчас работает с ученым советом Виктор Михаиловича Нешином под руководством его, да. да, и с нашей производственной частью, потому что у нас одна общая идея и все, что мы даем, и вы все наши единомышленники, и все, что мы даем сегодня, да, это еще раз повторюсь, это всего лишь э, очередной ключик какой-то, может быть, еще по каким-то причинам не открывшейся дверцы внутри какого-то органа или организма ну, в целом, да, или какого-то органа, или какой-то части, или какой-то системы, да, всего лишь инструмент. Но не потому, что э, вот здесь находится чудо, которое вы побрызгали на себя, и все сразу, молодильное яблочко съели. Нет. К сожалению, это всего лишь ключик и инструмент к тому, чтобы запустить вон туфту внутреннюю биохимию, биофизику и всю целостность структуры для того, чтобы этих проблем внешних и внутренних не возникало. То есть видите, например, если вы постоянно употребляете наши, например, Water вот for Life, воссоздает организм гидрофазмы, но при этом пользуетесь некачественными средствами гигиены, как бы у вас получается в организме два процесса: один на усугубление, другой на улучшение. Поэтому мы разработали, ну получается линейку этой вот гигиенической продукции для того, чтобы вы ну, не прекращали и не затрудняли себе процесс самого выздоровления чтобы вы могли пользоваться и качественными и гигиеническими средствами, которые назначают ваш организм антиэнтропийной энергией, э, ну, к тем продуктам, которые вы уже потребляете. То есть это как дополнительный ключик, как, ну, улучшение, ну, опять же, Часто повторяться будет. Да, единственное, вот там просто такой крик души. Можно ли детям не ответили на вопрос? Можно, потому что у ребенка тоже существует своя собственная Ребенок система. И он тоже биологический субъект, объект, да, и он возьмет из этого только то, что ему нужно. У нас ничего нет там вредного, то есть энтропийного. Именно в нашей продукции она, услышьте, низкоэнтропийная, то есть, и так за счет натуральных компонентов снижена энтропия максимально. Я как-то задавала Виктору Михайловичу вопрос, он говорит, я говорю, Виктор Михайлович, а кровь это, ну еще только мы с ним начинали, и вот эти слова для меня оказались тогда, извините, э, запаха с матершинами, энтропия, антиэнтропия. Я задавала вопрос, Виктор Михайлович, а кровь, она антиэнтропийная? Он говорит, ты что, если кровь была бы антиэнтропийная, мы бы жили вечно, у нас бы не было понимания, что такое стресс, потому что это, ну все, это мы бы жили без эмоций, без ничего, но при этом были антиэнтропии. Не совсем нет, даже кожа, даже организм, он тоже энтропийный. Почему и, э, ну не совсем, а в, э, то есть 50 на 50 грубо говоря. И сейчас мы все, что мы делаем, мы добавляем чуть больше антиэнтропии, чтобы сегодня еще раз повторимся: цивилизация, экология, да? Ребенок. Приперим... баланс в сторону. Энтропия. А мы пытаемся внедрить антиэнтропию и, и выровнять это, вернуть человечество в то самое состояние, когда ничего не надо было добавлять, а просто кушать э, продукты, вот я говорю там 200-300 лет назад, ничего этого не было, и даже ну, не было об этом э, задумок никаких не было. Все сделано для нас с вами цивилизация, вот мы сейчас пытаемся. И еще здесь вот есть некоторые такие фрагменты, которые пишут, что какой-то в каждой компании своя как бы да, каждый кулик свое болото хвалить да? мы естественно будем не то чтобы хвалить мы пытаемся просто до вас донести что такое наша продукция выбирать да, да. все равно вам и если вы считаете, что в какой-то другой компании продукция лучше, пожалуйста мы вам еще раз только хотим сказать мы ну, может излишне эмоционально горим потому что ну, мы сами горим этими продуктами, сами их употребляем все время, поэтому может, излишне... мы больше даже горим не продуктами, да. Артур а технологией, которая там есть и пытаемся так эмоционально донести до вас только одно, что не продукция чуда а то, что организм начинает совершать чудо сам, потому что он, он имеет на это памяти, он самодостаточен и самореализован к этому. То есть, понимаете, сам организм не пасто воздействует на, на а, улучшение и состояние ротовой полости, а внутренний, как, как раньше помните, говорили, на все, что внутри, то и снаружи. И поэтому внутреннее идет э, э, оздоровление, э, регенерация. Да? Ну, можно разными словами это назвать. Ну, в общем, мы не делаем костыли, мы вытаскиваем отсидел. Вот, поэтому давайте на сегодня закончим. Всем спасибо за внимание, всем вам хорошей будущей недели и рады были снова с вами увидеться. Ну, всех вам благ. До новых встреч. До новых встреч.